кредиты выдает в России, а под арест попадает в Лондоне. Компания Олега Тинькова в понедельник подтвердила, что власти США выдали предварительный ордер на арест бизнесмена из-за неуплаченных налогов. Разбирательство идет в лондонском суде, на время слушаний бизнесмен останется в Великобритании. Но когда есть деньги сидеть под арестом можно и дома. Миллиардер выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов, 25,6 миллиона долларов, в качестве залога и благодаря этому бизнесмен должен находиться под постоянным наблюдением с помощью специального электронного устройства.